Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Алла Вишневецкая, и это гороскоп для знака Близнецы на июль 2020 года. В этом видео мы, как всегда, рассмотрим события и даты, в которые они произойдут в контексте вашего знака Зодиака. Итак, Меркурий — планета, которая управляет вашим знаком. В течение всего месяца будет находиться в знаке рак в вашем секторе финансов и покупок продаж. Это значит, что данная тема будет для вас на первом месте. Но учтите, что до 12 числа Меркурий будет ретроградный. Это значит, что все-таки первая половина месяца не настолько динамична, как хотелось бы. В этот период вы будете так или иначе сконцентрированы на какой-то одной теме и будете заниматься ее решением. Так как Меркурий находится в знаке рак, то вполне вероятно, что это может быть связано с семьей, недвижимостью. Возможно, это будут финансовые поступления от продажи недвижимости или траты на переезд. 1 числа ретроградный Сатурн выходит из знака Водолей и до 17 декабря переходит в знак Козерог, ваш восьмой сектор. На самом деле Сатурн в Козероге находился последние два с половиной года, и еще полгода он пробудет в этом знаке и затем повторно зайдет только через 30 лет. Так что в целом можно сказать, что завершается какой-то очень важный цикл в вашей жизни. Вы прошли серьезные уроки. И, по сути, во втором полугодии 2020 года вы будете получать результаты. Вы будете видеть, как решаются те проблемы, которые ранее вызывали стресс, которые ранее заставляли вас переживать. Восьмой сектор отвечает за те темы, которые держат человека в напряжении, за те темы, которые мешают спокойно спать по ночам. И, по сути, в этот период времени вы сможете избавиться от этих проблем и, соответственно, будете переходить на новый уровень вашей жизни. Помимо этого, восьмой сектор отвечает за большие деньги. И не исключено, что… Перед вами будет стоять в ближайшем полугодии серьезная задача финансовая, к примеру, выплатить ипотеку или кредит, или совершить крупную покупку или крупную продажу чего-то. То есть определенно вот какие-то финансовые моменты по такому активному восьмому дому с Сатурном будут присутствовать. Но Сатурн дает отпечаток долго. То есть вы будете... Должны что-то сделать, продать или купить. И это то, от чего сложно отвертеться, то, что вы должны выполнить. Вот такого рода события могут быть в связи с Сатурном в ближайшие полгода. Но в то же время, так как это последний заход Сатурна, то вы сможете видеть, что ситуация наконец-то решается. И будет определенная динамика и движение вперед. 1 числа очень важный для вас день Солнце соединится с вашим управителем ретроградным Меркурием в вашем секторе финансов, и это даст вам возможность осознать что-то важное в контексте ваших личных финансов. Это такой момент, когда прояснится ситуация, связанная с вашими личными деньгами. К примеру, вы были в таком неопределенном состоянии и наконец появится определенность, наконец вы сможете планировать, на что вы именно будете тратить деньги и в каком количестве. 5 числа будет лунное затмение в 14 градусе Козерога в вашем том же восьмом доме, куда вошел Сатурн. И лунное затмение будет последним в этом доме из целой серии затмений, которые были последние 18 месяцев. Поэтому данное затмение тоже указывает на то, что пришло время принять решение, завершить какую-то историю в вашей жизни, которая последние три года очень сильно вас волновала и держала в напряжении. 8 числа Меркурий будет делать квадрат к Марсу, и 27 числа этот аспект будет повторяться. Данный аспект будет затрагивать вашу финансовую сферу, он может дать траты незапланированного характера. Но если все-таки есть возможность не тратить деньги в этот день, лучше все-таки эту возможность использовать, так как дни неблагоприятные для продажи, покупки и для того, чтобы решать какие-то серьезные вопросы, связанные с вашими личными финансами. Напоминаю, что 12 числа ваш управитель Меркурий разворачивается в прямое движение в вашем секторе финансов, и это может дать вам возможность очень быстро решить какой-то вопрос финансовый, который давно вас беспокоил. Как видите, финансовая сфера очень активна в этом месяце. Очевидно, что вы будете целый месяц заниматься распределением своих личных денег. 14 числа Марс соединится с Хероном в вашем 11 секторе. Марс в течение всего месяца находится в вашем 11 секторе, который отвечает за друзей, группы, коллективы, единомышленников, рабочий коллектив, за социальную жизнь. И по сути Марс начинает в этом месяце замедляться, так как в сентябре он разворачивается в ретроградное движение. Поэтому не все будет получаться так быстро, как хотелось бы в контексте вот именно социальном. Но в то же время появится необходимость сосредоточить свое внимание на самых важных темах. И в середине месяца, когда будет соединение Марса с Хероном, будет возможность направить свою энергию в двух направлениях, которые мало похожи между собой. Вы можете, например, записаться на фитнес и на рисования, то есть вот две группы могут быть единомышленников или два направления, в которых вы будете развиваться с помощью других людей. Вы можете, к примеру, записать своих детей на какие-то кружки и будете их туда регулярно возить. С 14 по 20 число Солнце будет в оппозиции с Плутоном, Юпитером и Сатурном на вашей финансовой оси. И в целом это достаточно напряженное время в контексте финансов, в том плане, что может быть целый ряд финансовых трат. Поэтому изначально лучше не планировать сознательно покупки, продажи на это время, так как это будет невыгодно. К тому же советую вам в этом месяце финансовые вопросы решать по мере поступления и не накапливать их, иначе вот в указанный период времени будет очень сложно с этим всем разобраться. 20 числа будет Новолуние в Раке, в вашем, опять-таки, финансовом секторе. Как я уже говорила, это одна из важнейших тем в этом месяце. И данная новолуние может дать вам новый источник дохода, новый источник расходов тоже. Плюс это может быть новая финансовая идея, это могут быть денежные поступления единоразовые, но все же они помогут вам решить какой-то важный вопрос. 22 числа Солнце переходит в знак Лев на месяц, и это значит, что в конце месяца вы будете чувствовать себя более свободно, будет больше возможностей куда-то ездить, с кем-то общаться, изучать что-то новое. В этот период уже будет проходить концентрация внимания на финансах, и это определенно будет приносить вам эмоциональное расслабление. Также в этот день, 22 числа, Меркурий будет делать секстиль к Урану. Это очень важный для вас аспект. Это аспект перемен, новых идей, интересных знакомств, а также неожиданных финансовых решений. Если вы смотрели мои гороскопы на июнь месяц, то в них я упоминала дважды об этом аспекте. И эти все даты могут быть между собой взаимосвязаны каким-то одним событием, так что сопоставляйте и делайте выводы. 27 числа Юпитер будет делать благоприятный аспект к Нептуну, но данный аспект будет воздействовать почти целый месяц, да и вообще он действует целый год. Это аспект двух медленных планет. Кстати, о нем я снимала отдельное видео еще в марте или апреле, и ссылочку я обязательно прикреплю внизу. Обязательно переходите и смотрите. Вы однозначно узнаете для себя что-то новое и полезное. И, наконец, 30 числа опять финансовая тема. Меркурий будет в аспекте к Юпитеру и Нептуну. Это может создать путаницу в финансовых делах, но в то же время и большое желание что-то приобрести. Могут быть какие-то расходы. Например, вы захотите купить что-то в подарок кому-то. В любом случае